Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал Вифок, российский голос виртуального автоспорта. И мы с вами находимся на трассе Маньякур, арене 12-го этапа чемпионата Back in History Online чемпионата, где пилоты на болидах Формулы 1 разных лет соревнуются и переигрывают самые знаменитые гонки по-своему. Друзья, сразу хочу отметить такую достаточно интересную деталь. Приблизительно 20-25 секунд назад вы в очередной раз наблюдали, с этого начиналась запись, классическую заставку в шапку 90-х годов, с которой начиналась любая практически трансляция Формулы-1. Дело в том, что в рамках вот этой серии записи чемпионата Back in History вы видели эту заставку в последний раз потому что э, в этом смысле идет полное соблюдение так сказать аналогии с реальной Формулы 1 и уже начиная с 2003 года была другая заставка также будет и у нас просто для тех кому это интересно потому что ну Заглядывая на YouTube, читая комментарии, можно сделать вывод, что очень многие эту заставку любят. И когда ее убрали, не все этому обрадовались. Ну что ж, теперь перейдем к делу. Сейчас будем плавно переходить к стартовой решетке. Для начала, пока вот вы вновь, как и в прошлый раз, в Хокингхайме видите вот эту, так сказать, тоже вот эти субтитры. Вот сейчас будет, да, вот вы видите, схема трассы, маникур. И пока вот все это вы видите, я чуть-чуть буквально в двух словах расскажу о самой квалификации. Дело в том, что она была на редкость интересной, потому что... Она проходила в дождь, в условиях дождя. Дождь в начале квалификации был очень мелкий, но трасса была уже мокрая, я бы так сказал, в средней степени. И по мере того, как квалификация продолжалась и продолжалась, трасса становилась все более мокрой и мокрой. Какие-то пилоты от этого выиграли, какие-то проиграли. А также хочу напомнить, для тех, кто не знает... Это последняя квалификация в чемпионате по старой схеме, по классической схеме, когда пилоты проезжают 12 кругов всего. То есть, там имеются, здесь и сюда засчитываются и круги выезда, и круги возвращения в боксы. И уже начиная со следующего этапа в Австралии, будет как раз схема квалификации всего лишь с одним быстрым кругом. Ну что ж, ну а теперь уже давайте приходить непосредственно к результатам квалификации позицию завоевал Юрий Воронов, опередив своего напарника по команде Богдана Хлашевского. Оба представляют команду Феррари. Вот здесь интересный момент. Дело в том, что как раз в субботней квалификации Воронов не представлял команду Феррари. Он изначально зарегистрировался на этот этап на Заубер. Подал команду за... заявку, простите, не команду, за Филиппе Массу в Заубере. Но дело в том, что Антон Плешков, который подавал место... Заявку на место напарника Халашевского как раз не смог поехать этот этап, но беспокоился за результаты команды в Кубке Конструкторов и предложил Воронову перейти в Феррари на гонку. Это случилось уже после квалификации, а квалификацию Воронов проехал на Зауберен. Но здесь он на Феррари и будет либо стараться так и сдерживать напарника, либо прикрывать ему тылы. Посмотрим. Далее, на третьем месте. Как раз вообще второй ряд оккупирован как раз пилотами команды. Макларен, лидером в Кубке Конструкторов, который оторвался уже на огромное просто количество очков. Феррари надо сокращать, если не хотят еще побороться. И, конечно же, из двух Макларенов впереди Алексей Апарин. Достаточно много он уступил Юрию Воронову. Отнюдь не такой большой отрыв, как... То есть, точнее, наоборот, намного больше отрыв, чем у Холошевского от Воронова. И пока непонятно, с чем это связано, со слабой подготовкой, или же к тому, с тем, что был не так готов к дождю. Или же был сделал основные быстрые круги, когда была мокрая трасса. Намного более мокрая, чем в начале. Посмотрим, гонка покажет. За ним, конечно же, Ермаков. На пятом месте Александр Алешин на Джордане Очень интересный момент Ну, просто потому, что Джордан появляется вновь в чемпионате Впервые с того самого завала на старте Хереса 97 Который тогда на своем Джордане устроил Артур Бореев Далее, теперь уже, наверное, первый пилот команды Заубер Сворнов оттуда ушел Александр Нитишин Следом за ним Евгений Баринов на Ягуаре Компанию по четвертому стартовому ряду ему составит Дмитрий Загоруйко на Вильямсе Точнее составил бы, если бы не стартовал из боксов И замыкает стартовую решетку Александр Колобенков, Бархонда Кстати, должен заметить, что Загоруйка стартует, если я точно не ошибаюсь хотя по идее не должны ошибаться Стартует из боксов по каким-то собственным проблемам или по собственному желанию дело в том, что очень многие вчера не присутствовали на квалификации и было связано это с тем, что из-за она была перенесена из-за совпадения обычного расписания квалификации и реальной квалификации Гран-при Сингапура Формулы 1 как раз перенесена более раннее время, не все смогли прийти и очень много исключений из правила Точнее, все исключения из правила, что тот, кто не приходит э, на квалификацию, стартует из боксов. Стартует только за горуйка. Почему? Я э, э, сказать не знаю. Нет, не помню. Скажем, вот так. Э, ну что ж, и сейчас, в общем-то, я все рассказал. И мы уже можем переходить непосредственно к старту гонки. Итак, э, считанные секунды остались до старта гонки. Посмотрим, что будет у нас на старте Будут ли завалы, какая будет борьба за позиции За лидерство в том числе э, Уместно будет вспомнить, что достаточно легко Холошевский уже на первых метрах обошел Воронова И это было даже, я имею в виду в Хакенхайме, И это было даже до того, как у Воронов попал в завал Ну что ж, вот обороты повышаются Значит, светофоры зажглись Сейчас они погаснут и гонка примет старт Пошла гонка! А, не вижу Холошевский Поравняется, там опарина активно атакует Ворона второй, Халашевский первый а, Есть контакт, кого-то развернуло Алешин четвертый а, Следом за ним Барином. Баринов, но медленно проходит э -э, Эштарил Никишин э -э, далее, Колобенков И последний Ермаков, видимо развернула его Точнее он предпоследний, потому что Загоруйка стартует из боксов Вот сейчас он как раз стартовал в принципе, сейчас посмотрим, будет ли что-нибудь у нас еще интересного А потом уже будем смотреть повтор Разворот бар Хонды Это значит, соответственно, Колобенков в, Шикань... 어, простите, в шпильке Аделайда Но сохраняет способность двигаться дальше И продолжает гонку Но если вот он будет ехать так медленно, как сейчас но все-таки, да, разгоняется Значит, Загоруйка его не догонит Алешин потерял позиции, теперь он прямо перед Гермаковым. Баринов, Баринов обогнал Никишин, а Парин все еще третий, второй Воронов, а лидирует в гонке Холошевский, он приближается к Шикане перед поворотом лицей. И заканчивает первый круг лидером. Обратите внимание, вот здесь такой огромнейший антикат, антисрез, который был поставлен специально организаторами, собственно, чемпионата, судьями. Хотя, конечно, там не было единогласия, потому что, вот, например, тот же Холошевский был э, категорически против, по крайней мере, если уж не самого присутствия антиката, то против таких э, его размеров. Но, в принципе, на квалификации это мало кому мешало, так что посмотрим. А парень сейчас э, пытается не отстать хотя бы от Воронова. Э, кстати, я не знаю, может быть, кому будет интересно... Э, Первая это гонка э, шин Мишлен. Точнее, нет, не первая гонка, первая гонка Макларена на шинах Мишлен. Ну что ж, в принципе, хотя, посмотрите, Ермаков пробился обратно на четвертое место. Я как сразу не обратил внимания. Э, не знаю, не, будет ли повтор того, как он это сделал, но повтор старта мы сейчас посмотрим. Так, это, видимо, повтор старта. Да, это Евгений Баринов. А, атакует, да, проходит алёшка проходит Никишина, потому что Никишин затормозил. А да, здесь как раз Ермаков, и вот, скорее всего, толчок от Ермакова был. Точнее, наоборот, в Ермакова, от Баринова. Так, это пилоты прошли старил глазами Колобенкова, которого как раз сейчас должно, по идее, развернуть. А, вот Аделайда и сам, или... надо посмотреть еще раз, может быть сам, а может не Кишин. С этой камеры невозможно было определить. Глазами Мирмакова. Да нет, сам, Никишин не, не мог, он был впереди. Колобенков сам развернулся, выдавайте. Итак, друзья, я понял, как тогда мы смотрели в самом, ну, в конце, перед повторами, мы увидели, что на четвертом месте находится Кулкарт... О, простите, Ермаков, Алексей Ермаков, конечно, вжился в роль. Ну так вот, мы удивлялись, как же это ему удалось, учитывая, что его разворачивало в начале. Правда, сейчас он пятый, как видите, Евгений Баринов вернул место. А я вам скажу, дело в том, что он прорывался последовательно. Там, правда, всего один настоящий обгон был, Алешина в повороте... Вот в этом самом повороте лицей. Кулкарт... Да что ж такое... <смех> Ермаков сам его обогнал. Абсолютно нормальный чистый обгон. Потом, значит, в повороте и старил сам абсолютно вылетел Никишин. Открыл дорогу Ермакову. А потом то же самое сделал Барина в повороте. Шато-До Но, видимо, Ермаков подумал, что он как-то замешан В этой ситуации, хотя на самом деле он там Абсолютно никакого касания с Бариновым не допускал И на прямой стартовой Пропустил Баринова И вот он вновь пятый, я имею в виду Ермаков пятый А Баринов вновь четвертый Прорывается Дмитрий Загоройко Он оставил позади уже и Никишина Ух, как Никишин вновь вылетает Но кончается это благополучно А последним, нет, последним идет Колобенков Колобенков обошел Александра Алешина над Джордане Как раз Алешин сейчас, по-моему, замыкает пелетон Только да, он на девятом месте, а не на седьмом Первым у нас лидирует Холошевский. И, значит, скоро он будет уже обгонять Алешина на круг а, да, не самая удачная для Алешина ситуация. М -м. Отрыв от э, Воронов. Воронова от Холошадского стабилизировался. Нет, наоборот, Холошадского от Воронова стабилизировался. И пока не растет, но и не сокращается. Апаринг а тоже старается удержаться, но это получается у него все-таки чуть хуже. А, слегка, ну чуть-чуть не по траектории зашел в вот этот поворот Воронов. Вот и опарин на третьем месте. В общем-то, старается держаться в группе лидеров, в группе пары Феррари, но, допустим, что, в общем-то, едва ли ему удастся их обогнать, потому что пока он не демонстрирует какого-то преимущества над ними, над пилотами Феррари. Так что.. Даже если здесь и будет борьба, то, скорее всего, абсолютно равная. Четвертый Баринов. Как там далеко Ермаков? не этот Ермакова он отрывается. А Ермакова еще и Загоруйка обогнал. Видимо, какие-то проблемы были у второго пилота команды Макларен. Загоруйка вообще производит достаточно впечатляющий пролив, учитывая, что стартовал-то он из боксов. Это, я вам скажу, не, не слабый такой показатель, потому что... Стартовать из боксов это достаточно существенная потеря времени э По сравнению с тем, кто стартует за стартовой решетки. Хотя, с другой стороны, это несколько безопаснее Если трасса опасна с точки зрения стартовых завалов Так, здесь у нас вновь Никишин И да, по-прежнему э позади него Колобенков и Алешин Алешин, по-моему... Начинает подбираться. Точнее, ну подбираться я бы не сказал, но вот сказать, что он отстает от Колобенкова мы определенно не можем. А, да, значит, догоняет его пара Феррари. Что из этого получится, пока непонятно. Ух, в повороте лицей, но тут был лаг связано с тем, что они проходят друг сквозь друга, и только это сейчас в каком-то смысле спасло их обоих. Холошевского от потери лидерства, Алешина от возможного затем э -э наказанием. Воронов обошел для Алешина? Нет, ему это только предстоит. На этом инциденте, значит, Холошевский. Да, он выиграл достаточно существенно, хотя Алешина его замедлил. Да, здесь все равно выигрыш определенный был. А.. И вообще как-то растянул устройство резко. Опарин еще дальше. Тут где-то примерно речь о 3-4 секундах от Воронова. И где-то, соответственно, 80 от Халашевского Баринов. Нет, Баринов уже едва ли угонится за Апариным. Где Ермаков? Ермаков... Вот я как раз забыл, что Ермаков уже вроде бы не пятый. Но он вдруг вновь оказался пятым. Он обогнал обратно Загоруйка. Отлично, значит здесь будет борьба. Это хорошо. Конечно, в силу уже изначально малого количества пилотов, кстати, 9 оказывается, всего-то меньше, что, на один меньше, чем в Монако. мы еще в Монако жаловались. Ну, правда, в Монако там вообще сходы и сходы. Алешин обошел Колобенко, но Колобенков ударяет Алешин и выносит парк в среднем повороте лица. Чудом Алешин не лишается заднего антикрыла. И, по-моему, она у него сзади было сверха, слегка помято. К сожалению, не самые удачные камеры для того, чтобы это выяснить. А, да вот как раз оно помято, мы это видим. Или же это... Или же это аэродинамические, скажем так, хитрости Эдди Джордана. Не знаю уж, простите, если среди вас есть фанаты Джордана, ну вам, конечно, виднее, да. Вы по знаете тут в чем дело, я вот не могу понять, помято это заднее крыло или так и было. К сожалению, в машинах этой команды я не силен. Ну, простите. Так, мне кажется, или это просто такой план, что немножко подсократил э, отставание воронов. Но, впрочем, вполне возможно. Все-таки в квалификации Том был быстрее. Э, вполне возможно, что лидерство Холошевского лишь временное. Э, да, ну, может быть... ух, парень, но разворачивает. Как.. Как неожиданно такого пилота, знаете ли? Правда, поворот такой, да, очень хитрый, я бы сказал. Поворот Шатодо. И ну нет, здесь, конечно, расстояние так и не сказать, но приблизился Баринов. Посмотрим, что здесь выйдет. И. Это что, алёша сейчас в стену втопил опарина или опарин сам? Ну, теперь ты уж совсем Баринов приблизился. Честно говоря, вот это вот мне сейчас непонятно неполадки у Макларена. Проблемы. Тут вот непонятно. Как-то уж совсем размерничался опарин. А Посмотрим. А, а вновь пятый Загоруйка. Ну, тут уж, наверное, Ермаков все-таки развернулся. Потому что уж как-то совсем отрыв. А может ты просто вылетел в гравий. А, ну, тут позиции Никишной едва ли что-то угрожает. Так, Колобенков восьмой. Алеша, ну да, за счет того. Вылета в лице, он, конечно, сильно подотстал. Посмотрим. В лидирующей паре нет изменений. Холошевский заканчивает очередной круг прохождения поворота лицей. На антикат не налетает. Воронов старается его преследовать. И мне вот, если честно, как-то пока непонятно вот эта игра двух Феррари, потому что здесь э, не ясно, потому что отрыв, в общем-то, не сокращается, если только на время, когда они обгоняют по очереди круговых. В принципе, мне здесь не вполне понятно, смирился ли Воронов с этим вторым местом, или же он пока просто хочет, но не может ничего сделать, или же он выжидает какой-то <coughs> момент для, я не знаю, какой-либо ошибки или какой-нибудь ошибки в стратегии. Э, посмотрим. Здесь пока говорить о чем-то рано, хотя вот мне показалось, что а вот сейчас в 180 градусов Холошевский ошибся. Как-то подсократился отрыв. А парень третий, но совсем уж ну, не на расстоянии атаки, но очень уж близко. Буквально одна секунда, ну полторы максимум между ним и Бариновым. Баринов, в общем-то, я считаю, скоро... Ух, 180 градусов широко зашел. Баринов не намного лучше, но лучше в общем, сюда стоит еще вернуться. Загоройка по-прежнему пятый. А парень... Ой, простите, да что уже все ошибаюсь на Ермакове. Ермаков уже достаточно сильно подостал. Вот, Загоруйка 180 градусов. А... Вот Ермаков только сюда подъезжает. Никишин только лишь подъезжает к Делайди. мне кажется, там сзади Феррари. Ну, явно же это либо Феррари, там что-то красное, либо... Бар, я только хотел сказать Бар, и все-таки от Феррари. Значит, Бар Колобенкова они уже обогнали, и он существенно уже оторвался от Алешина. Сзади Алешина тоже кто-то догоняет, наверное, Макларен. Воронов все-таки приближается. Воронов приближается к Калашевскому, наверное, все-таки сейчас будет... Позволил выбиться выстрелить вперед на старте, но сейчас начнет уже действовать. Самое главное, чтобы они вот в борьбе не... оба не столкнулись и не сошли, потому что в принципе сейчас э, да, каждый из них борется за победу в чемпионате, э, но сейчас, наверное, все-таки, да, это там был Никишин, и вот Хлашевский его обо уже обошел. Просто сейчас, э, прежде чем спорить за победу, мне кажется, они должны подумать о том, что, во-первых, они должны сейчас обеспечить дубль Феррари, а, потому что это ударит по Макларену серьезно, даже если Макларен приедет третьим и четвертым пилоты этой команды. А, и самое даже, я бы сказал, главное, если они сейчас делают дубль, неважно в каком порядке, это вообще будет не только первый дубль команды Феррари в чемпионате, но и вообще первый дубль в чемпионате. Ни одной команде, ни в одной гонке этого еще не удавалось. Ни разу у нас не было дубля команды, никакой. Uh, ну тут уже по моему баринов может и атаковать если сейчас допустим опарин промахнется на, торм... на торможении в Аделайде, но кажется это... ну хотя нет сейчас тут уже баринов ошибается нет. значит атака придется повременить еще какое-то время загоройку уже Алешу догоняет на круг вот так так mm -hmm. и по моему все таки она отрывается от Ермакова но э, Ермаков это такой пилот который mm -hmm. Его козырь это отнюдь не скорость, а его козырь это стабильность. Никишин вылетел в шикане перед лицеем. А, но на позиции этого его абсолютно никак не влияет, потому что Колобенков далеко. А, Алешин, еще дальше. А, пора бы уже Алешину пропускать. Да, вот здесь он. Делает это, пропускает Загоруйка. И, в общем-то, они спокойно разъезжаются дальше. Что у нас тут? А, лидеры. лошадки вписывается. Воронов, ну, буквально чуть-чуть хуже, но совсем незначительно. И да, чем больше, вот знаете, вот, ну, конечно, темпы не велики, я имею в виду темпы сокращения, но чем чаще мы смотрим вот с этой камеры у Воронова, тем ближе мы видим болит Феррари его напарника. Ну, что ж, ну, здесь, в принципе, я сомневаюсь, что решится все в ближайшие буквально секунды. Так что можно от этой борьбы прерваться И посмотреть, что там делают остальные Там вот позади мы видели Никишина а, а парень далеко Вот а, Феррари сейчас где-то проходит Лицей, наверное, или Шикану перед ним А парень вот только из 180 градусов уходит Барина кого пока не атакует Загоройка у нас в Нюрбург-ринге Нет, 180 градусов Ермаков только и выходит из-за Далайды. Никишин вообще на Гранд Курбе. Эм, в Шатодо Колобенков. И Алешин Подъезжает. Простите, путаю постоянно вот эти две шиканы. Имала и Нюрбург -Винг. путаю, где какая. Но, по-моему, сейчас это был Нюрбург Квинг и выходит из Шато До. Если я сейчас не прав, простите, по ходу трансляции, если. Э, то есть не трансляция, а записи, конечно вот э, кажется, что вам засмотрите всегда кажется, что все это одним куском за один раз записывается, но чаще всего это делается далеко не в один день и вот если у меня будут такие перерывы, я конечно уточню и больше ошибаться по ходу трансляции не буду так что если я вот не прав простите насчет порядка где имова, где неурбуртринга вот повороты старил затяжной проходит Алешина, и сейчас он будет следовать к э, повороту Аделайда. самый медленный часть этой трассы Шпилька. С э, таким очень интересным двойным внутренним полебриком, потому что он там действительно... Вот основной полебрик, вот видно с краем глаза, он там еще немножко... он там можно застрять, а можно и очень легко развернуться, особенно если без трекшн-контроля, потому что, например... Э, Например, во Франции, я имею в виду Гран-при Франции 199 года, Хатинин там разворачивался, просто потому что он наезжал одним задним ведущим колесом на этот поребрик. Краска, скользко, и все, и разворот. Примерно так, как было у него же там же, в том же году, только в Имле. Но я имею в виду трассу Имала, не поворот, но там-то как раз это привело все-таки к потере победы и сходу с гонки. Да, Халашевский в этих камерах все ближе и ближе, в этой камере. Но здесь все-таки нас выходе 180 воронов, ну, так вы делает, скажем, по марку. В общем, ну, скажем так, по борьбу он не бросил уже, хотя бы это радует. Чего не скажешь об, об парене, но мы не видим позади него Баринова. А потому что он, наверное, в боксах был, потому что он даже за горуйка Очевидно, да, здесь либо разворот, либо боксы. Но, по-моему, боксы рановато. Хотя, как сказать. Может быть и не так уж и рано он туда заехал. Естественно, на шестом месте по-прежнему Ермаков. На седьмом Никишин. Ух, едва не наехал на этот. Э, да даже наехал, наверное, раз все-таки в стену влетел. Э, ну да, там по-прежнему восьмых Колобенков. Его обгоняет сейчас будет на круг. Не... Загоруйка. Так, Алешин. Алешин у нас, ну, пока что, по моим предположениям, вымали. Подходит к Шато-До Из 180 градусов выезжают пара Феррари. Вот э, обидно, ну, может быть, да, там действительно пидстоп, а может быть и разворот. Очень обидно, что э, в каком-то смысле распалась пара э, опарин-баринов. Там, наверное, была достаточно интересная, одна из самых интересных на трассе сражений. Одно из самых интересных сражений. А пока нам, боюсь, остается наблюдать только вот за этой парой Феррари. В общем-то, да, с этой камеры Холошевского ворота тоже достаточно близко. Посмотрим, что там будет в повороте Аделайда. Повело немножко ворона на выходе из поворота. У меня такое, вот знаете, вот, да, вот ворона мы видели там 180 градусов. Сейчас на выходе из Аделайда. Вот как поведет машину, ну там учитывая. Хотя, да-да-да, я совсем забыл. Warners Distraction Control у нас ездит вообще-то. Если кто-то не знает. Вот может быть поэтому. И еще, возможно, разные типы резины. Может быть, один из них использует хард. другу Загоруйка, посмотрите, как сразу позвотить. А, нет, все правильно. Четвертый. Нет, извините, перепутал. Так, здесь кто-то напылил. Это не Ермаков. Кто, же, кто бы это мог быть? Может Алешин? Алешин мог ошибиться в лице или... Ой, не не не не не, не. Это Колобенков! Как неудачно он промазал в лице, но у него еще есть шанс, если правильно завернуть, свернуть в боксы. Лишь бы он не получил штраф за движение в противоположную трассе сторону, но нет. Вроде бы вписывается едет в боксы. Но здесь машина разбита, нет обоих спойлеров. Э -э Пидстоп будет долгим. Если он вообще сейчас не сойдет. Нет, видимо, схода здесь, конечно, не будет. Mm, так. И, кстати, его за счет этого Лёшин обгоняет. Макларен обгоняет на... Флашевский на круг сейчас будет обгонять. Воронов уже совсем близко. Макларен этот, Ермакова, мы видели сейчас маленький, такой, по длине, по промежуточности. План и э, опарина, то есть мы там Феррари не видели. Да, Ермаков, и что? И... Да совсем там Воронов уже... До сих пор на своем этом пидстопе. О, это уже сейчас будут атаки. Атаки сейчас будут. Если Ермаков... Мешает Ермаков? Мешает, ой как мешает. Не в его это стиле совершенно. Он обычно, наоборот, очень аккуратно пропускает, но здесь он, видимо, растерялся. С кем не бывает. Да, вообще помните обгон -то в Бельгии? 2000 года, ну хотя обгонял Смахер, там вообще на чем все это было основано на Рикардо Зонте, который проигрывал им круг, будучи на 12 месте, а может даже не один уже, не знаю, честно говоря, в полном объеме эту гонку я так не смотрел. И едет в Боксы за горойка. Сейчас мы. Ух! Здесь вот этот э, промах очень дорогого может стоить, но все-таки вписывается. Его обходит Баринов. Но ну, это вполне логично. Баринов был на пистопе раньше. Ермаков его не обойдет. Так, Алешина ну, сейчас уже на второй круг будто походить две Феррари. Если вот сейчас. Нет, они, по-моему, до лице его не успеют обогнать, да. Просто вот если бы он сейчас опять помешал, как Ермаков, это могло бы вновь э... плохую службу оказать Холошевскому. Вот давайте Май должен пропустить уже. И штарил. Опасно. Есть столкновение. Ой-ой-ой-ой-ой. У Кулашевского нет переднего антикрыла, лидерство потеряно. Все. Воронов сейчас будет впереди... Ну, посмотрите, сопротивляется. Или что? Или он даже... Вы, знаете, бывает вот если вот в такую камеру смотрите, когда едешь, не видно. И вот, да, да, да, он, он, он наверное, даже не понял, что у него крыла нет. Только вот он сейчас... Ух, едва сейчас они опять не столкнулись. Но лидер воронов. Вот знаете, когда... Я говорил, что Калашевского, возможно, лишило победы. И те контактные атаки Баринова. Я тогда пошутил, что может быть Калашевский подойдет и скажет пару нельцеприятых слов. Вот сейчас, наверное, будет то же самое с Алешиным. Правда, если там все-таки была борьба, то здесь Алешин был круговым. Не знаю, может он не видел Калашевского. Да, едет в бокс, конечно. Ну что ж, пока... Судить рано. Может, по случиться случится еще все что угодно, но пока будем считать, что это ключевой момент гонки. Обгонит ли его еще хоть кто-нибудь? Ну, а Гермаков может и не успеть. Успел. Но... Хорошо, час заехал в бокс, а парену туда еще ехать. Это сейчас для парена мало что значит, разве что он сейчас мешаться будет. Посмотрим сейчас повтор этого инцидента, который, возможно, сейчас будет ключевым инцидентом вообще во всей гонке, по крайней мере, в борьбе за э победу. Смотрим еще раз. Итак, вот он, подъезжает к Алешину. Выштовили. Вот здесь Алёшин, я не понял, что он делает. Он либо не видит Холошевского, либо пытается отойти с траектории, но делает это неправильно, либо же наоборот. Считает, что этот поворот пока... Здесь пока стоит с этим повременить. Что происходит вот здесь? Вообще-то, такое впечатление, что он все таки подвинулся. И вот Холошевский уходит как будто бы от контакта. Почти бок о бок идут. Ага, вот они заближаются. И вот, ну, отчасти лап все-таки, но есть контакт. Ух, как опасно даже подлетает. На бы буквально встал. Малый жеребец Холошевского. Но да, здесь даже контакт со стеной. А это вот прямое продолжение, я ничего не прерывал. просто э, в тему того, как Воронов едва не столкнулся с Холошевским. Вот интересно, вот Холошевский сейчас это вот справа вот так тянет просто так, для, чтобы удержать машину, или же он как раз старается перекрыть дорогу Воронову. Да, вот здесь вынужден заехать на траву, а там плюс еще и Алешин все-таки уж совсем решил подвинуться, и Воронову деваться некуда, сейчас Холошевский вновь его обойдет. Тем более Холошевского сейчас прижимной силы нет. Он летит буквально. Вот что здесь, собственно, и происходит. А затем в Адалайде Холошевский промахивается, но аккуратно выходит и не дает Ворнову возможность перейти. Вот почти на этом все и закончилось, но здесь еще есть вот один момент. Вот когда э, в Нюрнбург-Кринге, уточнил название, э, как, э, порядок, это действительно Нюрбург кринг вот здесь он вылетает, и едва вновь не происходит контакта, но здесь, на самом деле, даже и не так опасно, хотя вот Воронов вынужден уйти за пределы трассы. Ну вот, собственно, здесь на этом все и закончилось. Холошевский обошел опарина, потому что опарин вот буквально в том же месте, где мы только перестали смотреть, там он, опарин, вылетел... в. Водолайде зашел слишком широко, заехал на в Гравий, и, естественно, Хлажевский без всякого труда его смог обойти, и теперь он продолжает погоню за Вороновым, возможно, еще не все потеряно, все-таки, допустим, если один из двух пидстопов совершил Воронов, то и остальные, то еще два только Воронову предстоят. Посмотрим, Баринов все еще четвертый, Загоройка пятый, Ермаков шестой. Седьмой Никишин, восьмой Алешин и девятый Колобенков. А, уже на круг Дмитрия Загоруйка сейчас будет обгонять воронов. А, ну, может быть, такой был план, где камера так смотрела, что Загоруйка оказался близко, но на самом деле там еще где-то, может быть, даже целых целый круг, а может быть даже два будет за горуйка возить Воронова, потому что вообще-то Воронов-то на самом деле не так уж и близко. А парень только что обогнал Колобенкова, но Колобенков вообще не едет просто. Машина у него... Но, в принципе, главное, чтобы он не сошел. Вот этого, конечно, не хотелось. Вот посмотрите, где Воронов. Воронов сейчас будет проходить поворот Имова. А где Холошевский? Он только что выехал из Аделаиды. То есть отрыв уже существенный. Баринов тоже сейчас не догоняет Опарина. Здесь я вообще сомневаюсь, что что-то Баринову удастся сделать, если, конечно, там... Опять же, не будет какой-либо оригинальной тактики Или же у опарина не возникнут проблемы Вот то как раз за горойка мы говорили, что Да, вот посмотрите, уже целый круг прошел с того момента А он все еще... Нет, Воронов, конечно, догоняет Но не такими тем. Ну, в общем-то, да, предсказуемо Может быть, еще целый круг Тем более, вот Воронов широковато вышел уже до Вот мне интересно, Загоруйка достаточно все-таки, ну, если не сравнивать с двумя Феррари, достаточно быстро идет. Ух, ошибается в 180, 180 градусов, и Воронов сейчас его обойдет. Да. А может быть он специально сделал. Так я к чему? Вот мне интересно, может быть, Загоруйка сможет догнать Баринова. Вот где сейчас Загоруйка? Правда, вот он сейчас потерял время, когда пропускал. Он сейчас вымыли. А где у нас Баринов? Выштарели. Ну. Да, тут я бы не сказал. То... Вот опять смотрите, где э, у нас Ермаков тоже сейчас будет вымыли. А Никишин. Никишин выходит. И даже не выходит, а влетает в гравий. И удаляется об стену выштарили. Но каким-то чудом крыло не ломает переднее. Просто чудом. Да, по сравнению, конечно, с прошлым этапом, выступление команды Заубер достаточно бледное, но, с другой стороны, естественно, это объясняется тем, что в прошлый раз там был все-таки Халашевский. Так, кто-то обогнал из Макларенов на круг Алешина, и, по-моему, это Ермаков. Нет, опарин. Так, а Ермакова будет Халашевский обгонять. Я вот как раз хотел еще раз бы провести сравнение. Вот Халашевский тормозит в аделайде, о а и Воронов уже вымоли. А парень, кстати, не так быстро отстает от Халашевского, как мне уже началось. Как я уже начал думать. Хотя вот, да, вот здесь все-таки ошибается. Это еще немножко его замедлит. Но тем не менее.. А парень, видимо, сегодня не конкурентоспособен, если говорить о борьбе за а, победу в гонке, но... В общем-то, за подиум зацепиться старается, и пока это у него вполне неплохо получается. Едва ли он а, сможет теперь упустить третье место. В принципе, ему сейчас никто не угрожает. А, хотя... Нет, Баринов все таки едва ли сейчас приближается. Конечно, такое возможно, но если он сейчас приближается, то его темп Сближение не настолько высок. Хотя, всякое возможно, ведь у нас, по-моему, еще даже не минуло середины дистанции. Минула одна треть гонки. Баринов готовится обогнать Колобенкова. Я уже даже подумал, Колобенков в бокс сейчас заедет, но на самом деле просто его занесло на выходе с Шиканы. надеюсь у них сейчас не произойдет того же инцидента выставили, который уже был несколькими кругами ранее вот пока нет баринов я не знаю, он не мог этого видеть наверное, но выставили он оказался предусмотрительнее а вот уже после него ухо опасно да, Колобенков тоже как и он не очень то уступчив но вот нет, не удалось воспользоваться Оно... Ух! Я уж только хотел сказать, уступил-таки на входе в Нюрнбург-Ринг, но, оказывается, это была ошибка, причем такая достаточно грубая. Так, Воронов 180 градусов, М -м -м, за ним Ермаков, но это... Нет, за ним Загоруйка, и я хотел как раз непосредственно за ним, а так-то... За ним Калашевский Вот он входит в имолу Калашевский выходит из-за лайт Отрыв тот же Он не сокращается и не растет А парень только А парень видимо обогнал Алешина У меня почему-то сейчас такое ощущение Что опарень побывал в боксах Или же вылетел по-моему, все таки вылетел, потому что не так много он потерял, но с другой стороны, ведь он недавно обгонял Алёшину на круг. И достаточно сильно от него оторвался. По-моему, возможно, выштарили, была ошибку у опарина. Так, а где Баринов? Загоруйка у нас почему-то четвертый? Баринов лишился переднего антикрыла и в боксах. Вот только на... сейчас посмотрим на питстоп, а потом я дам повтор, потому что уж не обколобенковали. Его и Ермаков сейчас обойдет, кстати. Ну вот разве что Никишин это сделать не успеет. А Никишин сейчас будет пропускать одну из Феррари. И это Холошевский пропускает даже слишком аккуратно. Вот Баринов выезжает и сейчас уже можно посмотреть. Его даже кто-то из Макларонов, это опариного уже на круг обогнал. Ну, вот сейчас можно посмотреть так, вот мы смотрим, а, то что переднего крыла уже нет это ошибка игры, но мы уже к этому привыкли такое было и на повторе Плешкова стартов завали в стартовом в Хакингхайме, но мы там ух я там не обратил внимания ну нет, здесь абсолютно сам, то есть там ни о каком Колобенко и речи быть не может ошибка в повороте мало так, а здесь почему он встал пропускает, видимо да, он пропускает тех, кто должен проехать вообще, кто очень даже правильно делает Воронова пропустил, Загоруйка, и, и едет в боксе. Ну, дальше мы уже, в принципе, знаем, что э, было. И сейчас э, Евгений Баринов продолжает движение на шестом месте. Не самая лучшая для него позиция. Э, вообще, какой-то Баринов невезучий у нас пилот. Э, первая гонка вообще сразу сошел в массовом завале, который устроил Бареев э, в Хересе. В 98-м в Буэнос-Айресе боролся за победу с Холошевским, но подвели тормоза. Э, э, как там можно дальше продолжить список? В 99-м в 2000-м не участвовал. В 2001-м тоже тормоза. А вот посмотрите, к слову, помните, мы говорили о заднем крыле Джордана? Видимо, все таки это не в аэродинамике Джордана дело. По-моему, вот с одной камеры было очевидно, что у Баринова тоже крыло помято. Так что там у Алёшина-то как раз проблемы с задним крылом были. Да-да-да. Здесь дело не в том, какой... Эдди Джордан, гениальный конструктор, нет, отнюдь. Хотя, и тем более, вот сейчас-то как раз мы видим, что, в принципе, там уже все по -по починили и был, значит, в боксах. и Да, то есть тот вопрос, который мы тогда поднимали, отпал автоматически. Дмитрий Загоройко без обоих антикрыльев. И вновь впереди Воронова. Или уже на второй круг. Так, и едет в боксы, сейчас посмотрим. А Халашевский-то а, как там оказался. Значит, Воронов был в боксах. Вот он, да, да, да, да, да. Вот сейчас будет продолжение борьбы. Вот только кто кого будет догонять. Эм, ну что ж, посмотрим сначала, что же случилось с Загоруйка. Так, вот он подъезжает к Нюрбург Ингу. Ого! Ну, в принципе, то же самое. Ух, как жестко. Ну, в принципе, то же самое, что и с Бариновым вымолием. Слишком. в общем, переставался на входе. Кого-то он там должен пропустить. А, да нет, Колобенкова. Ну, в принципе, должен он же. У Колобенкова-то машина целая. А Воронов-то как раз обогнал, что он был в боксах. Ну, теперь все понятно. Воронов продолжает движение по трассе лидером. Холошевский, в принципе, на него наседает, но на расстояние атаки пока не приближается. И, собственно, у нас вопрос, теперь кто кого пересидит на втором пикстопе. Сейчас самое главное это надеяться, чтобы дуэль двух представителей Феррари не завершилась обоюдным столкновением. Сейчас это, в общем-то, самое главное. Да, парень от них отстает уже достаточно существенно. И он заезжает в боксы. И он сейчас еще сильнее будет отставать. Кстати, примечательно, я вот случайно вспомнил, что несмотря на вот эти перепяти, которые мы смотрели на последнем повторе, Дмитрий Загоруйко удерживает за собой четвертое место. Ну, здесь обычный плановый пик-стоп. Нет, все-таки Баринов его обогнал. И... Нет, простит, А, да потому что он в вылетел. Вот в чем дело. Он вновь вылетел, но, видимо, здесь без последствий для машины, хотя вновь пропустила пропустил обе Феррари. Нет, про последствия, хотя вот, да нет, последствия есть, потому что вот заднее крыло поставили. А оно мятое у нас вновь, так что здесь он его вновь помял. Вот то же самое, что мы видели на Ягуаре и на Джордане. Уже два круга проигрывает обоим Феррари. Дмитрий Загоройко, и сейчас он, по-моему, на шестом месте. Да, так и есть. Единственные, кто его не обогнали, это, эм, естественно, Никиша на Жалбере, Алеша на Джордане, Никола Бенков на Бархонде, который замыкает пелетон, э, что примечательно, до сих пор никто из стартовавших не сошел. Надеемся, так и до конца гонки у нас и будет. К сожалению, если не считать борьбы с круговыми, опарин сейчас, кстати, догоняет Ермакова, своего напарника. Если не считать борьбы с круговыми, пока что у нас интересных дуэлей на трассе нет. Как опарин, так и баринов, так и Ермаков, так и Загоруйка. Если говорить о пилотах, с которыми они борются, идут в полном одиночестве. И Никишин также, и Алешин и Колобенков. Поэтому сейчас самая интересная борьба, хоть она пока ничем конкретным и.. Хоть она пока и не развивается, не переходит ни в какие атаки. Тем не менее, сейчас самое интересное это борьба а, за лидерство в гонке. Которую ведут между собой два пилота команды Скудыри Феррари. Вот, вы сейчас э, слышали, как резко подскочили обороты. Это как раз яркий пример того, что Юрий Воронов тракционный контроль не использует. Поэтому в определенных поворотах ему даже труднее пилотировать. Хотя, с другой стороны, может быть, наоборот, легче, ведь все-таки не по каким-то невозможностям, скажем так, он его не использует. Это вполне разрешено регламентом он сам его не хочет использовать не использует, отключает а его по собственному желанию никто его, так сказать, не заставляет это делать отрыв стабилизировался и пока не растет но и, к сожалению, не сокращается почему, к сожалению, ну просто хотелось бы увидеть борьбу Подстать стать той, что было у них, когда Холошевский лишился крыла переднего ехал в боксы. Если бы они повторили что-то вроде того, было бы очень интересно. А парень, э, да, он обогнал вполне спокойно своего напарника и э, без каких-либо проблем едет дальше. А сейчас Евгений Баринов будет подгонять на круг Колобенкова. Так, это что? перетормаживание, Я я подумал, двигатель сгорит Хонда э, на э, болиде Бар, но в общем-то здесь Колобенков с легкостью уступил. Э -э, так за ну в принципе здесь э, борьбы никакой нет сзади позади него никого, спереди тоже никого. Там позади не тишин вот знаете вот ошибся я не представляю, как Никишин будет сокращать этот отрыв, но вынужден признать, что вот все таки Здесь Никишин-то не так и далеко от Загоруйка. Правда, Никишин использует клавиатуру, о чем нельзя забывать. Но, по крайней мере, это указывает на то, что вот своими вынятыми, можно сказать, Загоруйка едва не уступил и ему. А Леша он сейчас должен пропускать о -о пару Макларенов. Причем даже Ермаков тоже, это тоже обгон на круг. Понятное дело, что там первым, первым он должен пропускать опаринка. Ермакова там и не вижу. Или это просто план такой был не самый удачный. Нет, Ермаков там. А, так, что у нас в Рояле? Вот здесь Калашевский, мне кажется, чуть-чуть под отстал. Да, чуть-чуть есть отставание, что... тут а, Опять опасно, ну нет, здесь не так близко, но вновь на выходе застарило. Так, ну теперь очередь Ермакова. Так, вылет Колобенкова. Даже Алешин, получается, сейчас обогнал Колобенкова на круг. Вот так-так. Совершенно не клеится дела у пилота команды Бархонда. Может быть, он надеется, ну, точнее, не может быть, он наверняка на это надеется, что сейчас сойдут, э, мне, ну, допустим, один или два пилота, и будут какие-то очки. А на выходе из лице я повело, но я между машину Джордан э, даже вот здесь пытался. И вылетает в первом же повороте Гранд Курбе. Здесь же самое главное до стены не долететь. С чем он, в принципе, справляется? Так. Опять Холошевский. Ну вы посмотрите, ну то же самое! Вот разве что он только сейчас его в стену не отправил! Ох, как сейчас Холошевский злится! Ну второй раз подряд! М -м -м, да, видимо Алешин его в упор не видит. Ну такое бывает просто из-за лага. Один пилот привод... ну, не видит другого. Просто его... Ох! Ничего себе! Вот это авария у Алешина! Переднего крыла нет, а как заднее это осталось целое? Явненько мы такого не видели. У нас болиды так не летали, по-моему, с, с Хериса 97. Давайте посмотрим повтор. Итак, вот этот момент выхода за Далайдой. Что здесь? И в стену. Ух ты! Вот если бы он остался заградой, гонка бы для него была окончена. И еще раз. Итак, вот здесь он влетает в ограду и переднего крыла нет уже там. Да. Конечно, после аварии Айртона Сены правила без... по безопасности повышались многократно и несколько раз. Но вы знаете, если бы такой полет произошел в реальной Формуле-1 в 2002 году... Я бы сомневаюсь, что пилот смог бы избежать травм. Да, вот здесь он. Ну, каким-то чудом игра его вытолкнула за эту ограду. Но если бы он там оказался, это был бы финиш. он бы оттуда уже не выбрался. Колобенков-то как притормозил в боязни попасть под удар. Ну и последний раз с санборд-камеры уж очень меня впечатлила эта авария. Здесь просто, я не знаю, может быть отвлекся и прямо поехал, потому что никаких попыток увернуться не было. Ну, хотя, знаете, нет, самборд-камеры почему-то не так впечатляющие. Может быть, даже не успел испугаться Алешин. Итак, за этот, за этот круг, пока мы смотрели повтор, в общем-то, у нас. Ничего не произошло особенного, разве что еще немножко увеличился отрыв между двумя Феррари. Обе Феррари обогнали Алексея Ермакова, а Александр Алешин, в общем-то, отправился в бокс и починил свою машину после этой впечатляющей э, аварии. Э, хотя нет, вот он только сейчас с этого пидстопа выезжает. И даже такая колоссальная потеря времени не привела к обгону со стороны Колобенкова. Уже очень велик был отрыв, и мы там даже видели, что незадолго до аварии Алёшин обогнал Колобенкова на круг. Нет, отрыв однозначно увеличивается, потому что был момент, когда с камеры Воронова мы даже Холошевского и не видели. Отрыв растет. Ворон... Ух, ошибка опарина! Это в каком же это повороте? Это 180 градусов, судя по всему? Нет, это Штарил. Это вход вы Штарил. Там позади был Дмитрий Загоройко, но это борьба не за позицию. Колобенков был обогнал, вернулся в круг. Ну, не в один круг, конечно, с опариным но теперь вновь нужно пропустить. А там и Дмитрий Загоруйко. Это тоже обгон на круг. Эм... Вот знаете, я говорил, что я не силен в Джорданов. Я, в общем-то, также и в Макларонах, Вот мне интересно.. Что-то мне кажется не так С кожухом двигателя у Макларена а Парина В верхней его части Да нет, все правильно Значит, это мне показалось а, Да, и, и то, что мне показалось Оно есть у Ермакова, значит, все правильно О, как к большому сожалению У нас сходит Баринов Непонятно, если честно, почему, но Это дарит одну позицию Соответственно, всем остальным Загоруйка, Никишину, Алешину и Колобенкову Давайте посмотрим, что случилось так, Гранд Курба, это начало круга, Штарил. и не вписывается, чуть-чуть промахивается с торможением, но выстрелили с этим шутки плохим. И сразу же моментально, он даже не успел вернуться на трассу, решил сойти. Ну, знаете, знаете ли, трудно что-то говорить по этому поводу, может быть, Евгений там, я имею в виду, вне этой гонки куда-то торопился, может быть. Не знаю, очень трудно судить. Как-то уж слишком легко сдался, даже не поехал в боксы. Ну что ж, ладно, смотрим гонку дальше. Вообще, круг по трассе Маньякур проходится достаточно быстро, несмотря на то, что кажется, что у него много поворотов. Я говорю это к тому, что пока суть до дела, у нас середина дистанции минула. Uh, и пока в, в борьбе за лидерство ситуация у нас складывается в пользу Воронова uh, правда вот он немножко нет, это не перетормаживает, он это он, наверное, перегазовывает немножко 180 градусов но я бы сказал, что хорошо не самым идеальным образом прошел поворот mm -hmm. да и вот ему вот сейчас Воронов прошел лучше и посмотрите <laughs> уже становится нам смешно при виде Алёшина. Знаете, что мне это напоминает? Ну, конечно, здесь намного все более, скажем так, цивилизованное и культурно, но, тем не менее, мне ситуация начинает напоминать Сужуку 90-го года и Ля Руси. И вновь уштарил, что интересно. В третий раз подряд, но здесь Алёшин-то типа... Да он не подвинулся, он просто не вписался. Он же, наверное, у нас, видимо, мы так уже пришли к выводу, что Холошевского он, судя по всему, не видит, но чуть-чуть э, не вписался, и Холошевский в этот раз вполне успешно этим воспользовался. Э -э. Так, а что же о парень? Э -э, парень у нас третий, несмотря на свою недавнюю ошибку за ним идет в, в круге отставания Ермаков, а потом Загоруйка но вот Загоруйка-то как раз как и следующий за ним Нетишин, Алешин и Колобенков по одной позиции выиграли за счет схода э, Евгения Баринова Евгений даже потянул сервер досадно э, ну что ж продолжается, как я уже говорил, гонка Юрий воронов стабилизировал свой отрыв. Да, там, наверное, все-таки к нему приближался, может быть, за счет свежей резины. И это был, так скажем, прессинг достаточно существенный. Но Юрий достаточно быстро с ним справился и овладел ситуацией. Контролирует сейчас гонку полностью и не дает Хлашевскому приближаться. Ну что ж, в принципе, тоже неплохо. Пока, в общем-то идет э, скажем так на дубль команды Ferrari. я уже говорил как это много значит М -м -м -м. знаете, вот как-то F1 Challenge это такая игра, в которой вот, чем больше в нее играешь, и тем чаще замечаешь что-то новое, тем больше замечаешь, и вот знаете, я сейчас заметил, что после этапа 2001 года как-то изменился звук Mercedes болида McLaren а я ничего не менял с 99 -го года сверстованы звуки я все оставляю абсолютно за, что называется дефолтные И вот здесь звук немного другой не замечал я раньше такого видимо как какая то принципиальная новая модификация мотора Mercedes была сделана может быть эм... я вот точно не знаю историю но по-моему, может быть это связано с тем, что там уже не было, не участвовали в создании этих моторов и Вот может быть это с этим связано. Нетишин вылетает в 180 градусов в асфальтовую зону безопасности, но успешно возвращается. В общем-то, пока больше, если так можно сказать, ничего не происходит. Ну, я показал, сейчас едва-едва не подлетел на антикате Или опарин. А за опарином следует э, загоройка, но следует круги отставания, на самом деле, э, загоройка, от точки зрения позиции, даже позади Ермакова. Но в принципе, он мог быть и выше, если бы не две его ошибки, в общем-то. Там можно. Хотя поначалу был неплохой прорыв, даже несмотря на то, что старт из бокса, и все-таки не будем забывать, что те пилоты, которые сейчас идут позади него, Никишин не и Алешен Колобенков, они-то стартовали с решетки. Колобенко в боксах. Ну и судя по звуку, вновь пропустил порядочное число пилотов на круг. Но, собственно, в его ситуации это абсолютно неудивительно и промахивается звезда. Здесь выезд спитлейна достаточно коварный в маньякуре. Вот уже постепенно и вторая треть гонки подходит к концу. Так, что у нас тут? Опять в нож для Феррари. И отрыв все еще растет. Растет, растет отрыв. Так, позади опарено Нет, это загоруйка. На этот раз проблем в повороте 180 градусов не тишина не возникает, хотя, конечно, проходит. он этот поворот тоже не самым идеальным образом. А ему вообще срезает. А в Шато До тоже проблемы. Но в принципе это не удивительно. В общем, да, может быть, конечно, плохо, но, с другой стороны, темпом держит и Алешин. Е... Ух, я сейчас подумал, даже в боксы поедет. А Алешин и лабенков там в принципе, его позиции не угрожают. Так, посмотрим, если кто позади Алёсона. Никого нет. Значит, пока у нас инцидентов в ближайшее время не ожидается. По-моему, вновь помято у на крыло. Да, правая часть немножко помята. А сзади есть там был кто-то из Макларенов, но достаточно далеко. И это, скорее всего, был опарен. А парень, мне кажется, как-то уж загоруйка-то как вот просто прилип к нему. Как-то никак эта парочка не расстанется. Иногда пилоты так широко выходят из шиканы, что кажется, что они не поедут в лице, а поедут в боксы. Так, позади Никишина возникает одна из Феррари. А вторая Феррари уже сильно позади. Да, значит, Воронов поймал тот темп, который позволяет ему медленно, наверное, от Холошевского отрываться. Или же у Холошевского начинаются проблемы. Вообще, учитывая.. Вообще, знаете, Маникур такая очень должносторонняя трасса. Здесь дело в том, что чем больше температура, полотна тем медленнее едут пилоты, потому что тем больше нагрузка на резину. Она теряет сцепление и начинает разрушаться. А уж если сейчас и у Холошевского и Уорного составы софт, то мягкий тип резины, тут то, да, тогда уж тут о чем говорить. Погода солнечная. Ух, так, проблемы у Ермакова. Вроде бы он их решил. Опа! За оказался впереди опарина. Значит, опарин какую-то ошибку совершил. Естественно, я имею в виду, что он вернулся с ним в один круг. Так-то опарин, с точки зрения позиции, по-прежнему впереди. Но тоже интересный момент. тут вот с плана Воронова Холошевского даже и не видим. Зато вот сейчас должен обогнать воронов Никишина, и как бы это сейчас опять не произошло именно в Эштариле, достаточно, как мы сегодня уже убедились, опасное место для обгонов на круг, но нет, Никишин не настолько медленный, как Алешин, и здесь проблем не возникнет, вот в Аделайде, а может быть, если Никишин правильно пройдет поворот, даже в Аделайде не даст обогнать. Вы знаете, мне кажется, когда Загоруйка вырвался вперед, он начал от опарина отрываться. Достаточно интересная ситуация. И это с памятым задним антикровом, хотя они не совсем представляют какой-то... отрицательный эффект может оказать, по крайней мере эффект я имею в виду, который вообще можно почувствовать. Никейшин пропустил э -э, Воронова. Скоро и Хлошевский его будет обгонять уже на круг. Забавная ситуация Так А не догоняет ли у нас Загоруйка Ермакова В борьбе за позицию Я вот еще только начал смотреть Да, похоже у нас сейчас ну, не прямо сейчас Но возможно скоро Борьба Так, Никишин, значит, да, здесь уже хвостовски близко, пора бы уже и пропустить. Так, что там с дистанцией? Ну да, здесь уже однозначно третья, треть гонки началась. Вот, общем то гонка заступает в завершающую фазу. Да, аккуратно здесь Никишин пропускает. все нормально. Так, ну, а парено тут, в принципе, все нормальным. Хотя Загоруйка там уже вообще впереди не видно. А, хотя вот и позади Ермакова он тоже как-то исчез из зоны видимости. А, и Алёшин! ух, опасно! У Алешина продолжается проблемой. В Шато До он достаточно серьезно вылетает. И вот, посмотрите, уже с этой камеры виден Загоруйка на своем BMW Williams. Е. Тут уже скоро начнется борьба. Ну, в позиционном смысле она уже, наверное, началась. Но Загоруйка сейчас, видимо, быстрее едет. Мне вот все-таки только интересно, в одном ли круге. Ну, по идее, в одном. В принципе, там ничего не должно было случиться. Так, а здесь что? А проблемы в шато Никишина. Но вроде бы машина цела. Да, на первый взгляд все нормально. Холошевский лидер. Почему? Потому что ворона в боксах был только что. А -а -а, временная смена лидера. Ну что ж, посмотрим, вообще я сомневаюсь, что Холошевскому удастся оторваться, дело просто в том, что у него-то резина уже гораздо более изношена, а вот э, у Воронова сейчас свежий комплект. Так, повороты старил проходят Алексей, Парен, там кто-то впереди него, может быть. Так, Алешин. Алешин впереди. Как бы он... Ух, как близко! Все ближе и ближе, Дмитрий Загоруйка Догоняет медленно. Ну, я бы не сказал, что медленно, но и не шокирующе быстро. Но догоняет. Ох, как уже близко он к Ермакову ну что ж, что-то сейчас будет хотя, возможно, это объясняется э, разницей какой-либо э, стратегии разницей, может быть, не в пользу Дмитрия может быть, как-то он э, заезжал в, ну, в боксы намного раньше может быть, как раз Ермаков -то в выгодном положении мы посмотрим может быть, я не прав, я не следил особо за их статистиками а вот да, собственно я почти угадал Загоройка загоруйка идет в боксы. То есть эта борьба обусловлена лишь тем, что Ермакову-то туда еще только предстоит. Ух! Ай, Воронов, Воронов догнал! Как быстро! Ведь там был отрыв намного больше. И есть контакт! Так, вот этого мы боялись. Но здесь вроде бы без последствий машина целая А Воронов-то он еще и пропустил, Он все правильно сделал, но машина вроде бы целая а... Знаете, даже боюсь Давать повтор Как бы это еще чем-то не кончилось Но в принципе там уже в Шатодо Уже было, скажем так Непростое Положение у Тулашевского Он уже изначально не совсем Аккуратно входил в поворот И наверное все-таки в резине дело Ведь не будем забывать, что Воронов уже, э, вот с тех пор, как полный инцидент, тот первый самый с Алешиным, который, в общем-то, стоил лидерство Холошевскому ведь э, вот в том промежутке от этой аварии до настоящего момента, Воронов дважды был в боксах уже, он оба себе пидстопа откатал в тот момент, ух, как повело его на выходе из-за Воронова. А вот Холошевский там был только, чтобы, вот, собственно, надеть новую резину и починить передние антикровы, во втором пидстопе он не был, э, но проблема в том, что уже после первого Воронов его догнал и дело в том, что уже однозначно пересидеть не удастся. А, в принципе, ну, как сказать? С точки зрения топлива, да, можно было так сделать, и то это уж очень уж экстремальная стратегия. Можно было так сделать, чтобы тот пидстоп с заменой переднего антикрыла оказался первым и единственным. Ух выходит и разворачивается на выходе из шиканы но делает жука выравнивает машину и все-таки едет в боксы все-таки значит резина в резине все дело Ну что ж, все-таки да, мы были правы. Инцидент с Алёшиным был, может, не самым таким впечатляющим, но ключевым в борьбе за лидерство. Вот посмотрите, Выштарил входит. Ух, там еще не Тишин, но ну, не мешал, но ну, опасно. А где Воронов? А Воронов выходит из 180 градусов, вот так. А, а парень все-таки третий. А Ермаков без переднего антикрыла? Почему? А вот, собственно, сейчас Ермакову придется заехать таки на пидстоп и, учитывая, сколько он времени потеряет на пути туда без переднего антикрыла, все-таки я вот считаю, что сейчас за гору кто-то его достанет. Сейчас Ермаков, с Ермаковым в один круг вернется Алешин и на очередной круг обгонит опарин. А, да, загородка достаточно близко и, может быть, до заезда в бокс Ермакова он его не успеет обогнать, а вот пока он там в боксах будет, уже однозначно успеет опередить. Да, вот в боксах сейчас как все широко выходят. Да, вот Ермаков. А, собственно, загоройка у нас уже вот здесь. Все, загоройка четвертый Ну нет, Никишу-то, конечно, не успеет. Да, отрыв уха, мне показалось, сократился отрыв, посмотрите, с Шатудо, а вот у Холошевского 180 градусов, мне показалось, отрыв сократился между Холошевским и Вороновым, и как-то уж больно резко. Это что, на свежей резине у Холошевского темп такой высокий, или что, или, или ошибку какую-то Воронов совершил? Очень агрессивно сейчас работает коробка передач воронов, надо заметить. Вот, а за горойка Тихосапы четвертый, если так подумать. Правда, вот он... Надо посмотреть, вот он тогда круг проигрывал опарину, затем вернулся. А вот что там сейчас, учитывая... Да, он сейчас, наверное, все таки проигрывает ему круг, но... Это, знаете ли, с учетом того, что все-таки он тогда вернулся в круг, а потом заехал в бокс, а парень тогда с тех пор в боксах не был. Ермаков не так уж и далеко от Загоройка, но мы помним, до этих обоих пидстопов все-таки был быстрее, так что он сейчас и оторвется. Так, Воронов Шатудо, Холошевский в 180 градусов. Вот сейчас нет, там, наверное, Воронов какую нибудь ошибку совершил, и сейчас отрыв наоборот чуть-чуть вырос. Мне показалось, что левой стороны болида загорюка сейчас был на в траве, прежде чем попасть На тормозную э, торма... Траекторию торможения Перед Эдилайдой Так, там у Колобенкова Какие-то проблемы, или же он просто пропускал Никишина? Да, видимо, как раз Он пропускал Воронов в Водолайде, Хлашевский в Так, кто-то у нас там пылит и. Колобенков это, скорее всего. Да. Вышторели вылетел, по-моему, уже не в первый раз. А, нет, там был вылет Алешина. Интересно, достаточно агрессивно входит давай, да, но выходит широко, в принципе, это естественно. А, ну что ж а, у, ошибка, ошибка Воронова ну просто, что называется, мастерство пилотажа а, не долетел до стены в отличие от Баринова а Холошевский сейчас, ой как приблизился вот в прошлый раз мы смотрели, когда вот он был здесь в Штарели, а, Воронов уже проезжал Аделай да сейчас он только к ней начинает под подъезжать еще две-три таких ошибки и Холошевский вернет вернется лидерство. но Воронову сейчас надо успокоиться. Сейчас пока что все на его стороне. Он в принципе способен идти быстрее, судя по всему, как мы видели. В принципе, недаром он вчера взял пол позицию. Но, правда, там в дождь была нестандартная ситуация. Ну, в общем, до финиша остается немного. Но в принципе пока мы видим, что да, собственно, здесь э, сокращать каким бы то ни было образом отрыв Холошевский способен только за счет ошибок э, Воронова, но в общем-то я сомневаюсь, что они впоследствии еще будут до конца гонки, потому что ну, это так единичная ошибка была, как не верится, что будут э, повторения парень пока свою задачу выполняет под конец гонки. Он вполне третий, э, едет э, на третьем месте. Загоруйха э, на четвертом в круге позади. И, в общем-то, пока все просто... Э, ну, конечно, лучше было бы победить, но учитывая форму на этом этапе Апалина, в принципе, я думаю, все складывается именно так, как это вообще может максимально э, хорошо для него складываться. А, Загоройка вообще-то от него стал отставать. Я имею в виду в том смысле, что уже позади, находясь позади в круге, он а, непосредственно на трассе еще больше отстает. И.. Тут я пока не вижу перспектив да, для повторного возвращения в круг. А... Хотя Загоройка.. Да он даже от Ермакова не отрывается. Как этот отрыв был несколько кругов назад, так он остался. И ничего, в принципе, не меняется. А у Никишина вновь проблемы в шато да? И он как бы там вышел на дорожку, там... Она используется в другой конфигурации. достаточно агрессивно вышел вот вторая часть поворот налево в Нюрнбург-Ринге, на этом можно ошибиться по-моему, Загорой-то сегодня там один раз разбивал машину за счет такого маневра Можно так эм, посмотреть. Посмотрим один круг с участием Воронова, с его глазами. Первый поворот Гранд Курба с затяжной правой и достаточно опасный поворот Эштарил Выход из него тоже такой очень коварный. Можно запроснуть в Граве. Самая длинная, прямая. Ну, да дуга, я бы сказал. Но здесь развивается максимальная скорость порядка 315. А самое жесткое торможение а шпилька Аделайда. Затем разгон и движение к повороту Нюрнбург Ринг Связка быстрых направо-налево Ну, поворотов Поребрик вот как раз во второй части очень опасный Дали самый такой требовательный к резине К ее состоянию поворот 180 градусов Затем такая дуга и движение к следующей связке Очень похоже на Нюрбург Ринг мало но здесь она идет как бы немножко наверх С разрушением и по поребрики здесь не такие опасные тем тоже да, достаточно требовательный к пилотажу поворот Шато-До, Затем прямая э, к Шикане. Э, шикана такая достаточно хитрая. Здесь ее кажется, что можно проходить достаточно быстро, но на самом деле не, нельзя переборщить. И последний порот лицей выход на стартовую прямую. И там мне показалось, были проблемы с Колобенковым. И... Ну.. Но... А, нет, Холошевский их не избежал, просто ему и не надо было колобенко. Ух! Едва сейчас не потерял управление из-за поребрика. <прос meio> ну и штарил, да. Это такой, поворот, правда, был не штарил, а Гранд курбы. Так, вылетает, но справляется с машиной перед 180 градусов за горуйка Так, здесь мне показалось, очень жестко атаковал поребрик. Никишин, и проблемы были также на торможении. А там у кто-то вылетел. Опарин? Опарин вылетает в Грайф в повороте шато -До. Это примерно то же самое, что было у Никишина. Сылали машину. Машина цела, но он впускает в круг. Там и, соответственно, из-за Загоруйка, и Алешина, правда, не в первой, и напарника. Нет, в бокса не едет. Я уж подумал, что это связано как раз с износом резины. Парень, в принципе, все еще третий, но я смотрю, ему скорая Феррари придется на круг пропускать. Ух, как, чуть ли не с заносом вошел в лице Хлашевский, а вот он-то как раз трекшн-контроль использует. Да, сейчас Воронов будет обгонять опарина на круг, немного много ни мало. Так, сколько у нас до финиша? Ну, всего ничего. Слишком широко из-за Делайды, но потери минимальны, и тут, видимо... Да, он тут сам уже решил не мешаться. Так, ну, Холошевского здесь пока с этой канвен видно. Какие-то проблемы, наверное, испытывает парень. Как-то он сразу медленно поехал. Но у него в запасе целый круг. И, в общем-то, было бы неприятно растерять такой отрыв от четвертого места. И как разворачивает Ну, тут потеря заднего крыла, мне кажется Да, все Это сейчас, сейчас его загоруйка Может и догнать Это сейчас была Очень большая ошибка со стороны Нет, ну догнать-то я сомневаюсь Но, хотя пидстоп будет долгим И передний еще и теряет В шато ой-ой-ой-ой Как нервничает опарин Какую сейчас он Возможность, сейчас пидстоп будет очень долгим Загоруйка может и догнать Срезает шикарно, но в принципе Учитывая как машина будет вести себя нестабильно Он может и правильно... А он еще и в боксы не едет Вот это да Как опасно сейчас будет Какие опасные ситуации сейчас опарин Будет создавать на трассе ой ой ой ой ой Ка... Ну это уж совсем никуда не годится Что, застрял? Нет Горуйка в Шато-До И он уже в одном круге сопарин. Так, Ермаков у нас Ермаков, а, это он пропустил Одну из Феррари, но ну, кого? Наверное, Воронова Так, проблемы, где проблемы? М -м, на входе в Шикану У, у Колобенкова Его уже на, на очередной круг Алешин проходит Итак, о, опарин там еще чуть ли не, не, не по нескольку раз вылетел И теряет, теряет драгоценное время Загоруйка уже в водолайде Ух, как там, Никишин Никишин без переднего антикрыла Интересно, кто связано ли это как-то с опариным Я не понимаю, что делает опарин Может он просто надеется хоть на какой-нибудь позиции доползти до финиша Есть обгон, загоруйка впереди Дмитрий Загорвыка прорвался на третье место, пути, хоть и не всегда за счет своего собственного пилотажа, но тем не менее стартуя из боксов. И я сомневаюсь, нет, его Ермаков уже никак не достанет. И Ермаков сейчас достанет опарина, вот в чем дело. Вот только был ли там в одном. Был ли там опарин в одном круге, да? Апарин е... в проигрывает еще одно место. И вновь его Феррари проходит на круг. А парень пятый. Шестой Никишин и даже Никишин еще имеет шансы его догнать. Так, ну в принципе кругов остается все меньше и меньше. И я даже подозреваю, что вот этот круг который Воронов только что начал, может уже оказаться предпоследним. А, так, ну, чуть широковато, но в принципе вы не ошибается. Там, по-моему, опарин. Нет, опарин совершенно, не там Ермаков, значит. Но, вы знаете, Никишин был все-таки в одном, в нескольких кругах позади, наверное. Ух, опять Алешин! Только это. это на круг. Это ни в коем случае не за позицию. И как все равно упирается. достаточно серьезно мне показалось ну не серьезно не серьезно но в общем-то приблизился Холошевский, но если я прав насчет теории если, если своей теории если сейчас воров действительно уходит на последний круг то в принципе э, ну но ну, если не на последний то сейчас предпоследний уже должен быть ну не знаю ну в принципе да сейчас воронов может чуть-чуть расслабиться но чуть-чуть и не более того продолжает движение нет не никишин его вот тогда все равно будет где-то один-два круга, ну, не знаю. Времени еще много, и Никишин все-таки не так быстро, как Загоруйка. Но а так, Колобенков пропустил чью-то Феррари, по-моему, Воронов. А вот не, не пропустил он ее, точнее, пропустить-то пропустил, вот только нелегко ему это его удалось. Широковато зашел, 180 градусов воронов, но машину выровнял. А Колобенков он еще вылетел в том же повороте. И еще Холошевского был вынужден пропустить. Так, Загоройка. Ну, Загоройка все-таки там круги-то проигрывает дело на Феррари. Так что давайте смотреть, вот сейчас может быть даже последний круг. Нет, это Ну тогда я был неправ вот сейчас может быть начался последний или пред ну, ну просто знаете как то уже запутался ну предпоследний это точно уже просто там нет столько времени предпоследний то сейчас точно круг а может и последний всего их по моему если не ошибаюсь было 72 да отрыв сокращается но воронов уже просто никуда не спешит Ой-ой-ой, Никишин, Никишин может обогнать опарина. Никишин может обогнать опарина, и там всего ничего. А Алёша, ой, какая жалость. Алёшин сходит-то всего за... Всего ничего до финиша, а у Колобенкова нет пере, из, переднего антикрыла. Нет, будет обгон. Прошел. Прошел, это был обгон, это не была борьба за... Это не был обгон на круг. Эээ, опарин теперь шестой. Какие сейчас колоссальные потери будут в очках Холошевский сейчас будет лидером чемпионата Даже на втором месте Вот так, друзья Вон там Воронов и финишировали он Ну, значит, ушел на последний круг Просто уже пора, по-другому уже не может быть Последний круг он сейчас начал, однозначно а, Вот, посмотрите, позади Халашевского загоруйка Но это обгон на круг а, Никишин у нас пятый получается. а парень там сзади, он не сдается. А, нет, это Колобенков, простите. Ну, с определенных ракурсов бар и Макларен похожи. А, вообще, для сейчас, для Никишина опасно, потому что Колобенков-то без переднего спойлера может и въехать. И он как опарин Ну, Колобенко сейчас так можно. До финиша на самом деле очень мало осталось. А Воронов летит к своей третьей победе в чемпионате. К третий ли? Да, к третий Все правильно. Сначала Имула, потом Сильверстоун. И вот теперь Маникур. В принципе... И они обгоняют на еще один круг Опарина. Вот в чем дело. Они, ну, вот Холошевский, но он успеет это сделать. Он успеет. Итак, финиш ли? Ну, по идее, уже пора. Как я не угадываю эти круги? Все-таки, наверное, последний круг сейчас. Что-то вот как-то у меня все не получается. Да, еще есть время. Ну, в принципе, здесь уже едва ли что-то. Вы знаете, Алешин настолько кругов обогнал Колобенкова, что он даже сейчас считается впереди него. Так, четвертым у нас, соответственно, после всех этих перипетий Ермаков, а пятый Никишин. А парень шестой, Алешинова не догонит, Колобинков, ну, без переднего антикрыла тоже едва ли догонит. Все-таки все разный класс пилотов. Ну что же, Воронов, никак мы не, не, не увидим этот последний круг. Ну, сейчас уже пора, мне кажется, ну, уже просто... Ух, как опасно. Ну что же, победа. Нет. Это никогда не кончится, друзья мои. Это будет бесконечно. Ну что же, да, просто, наверное, от того я так путаюсь, что вот стараюсь смотреть по счетчику, а круги-то очень короткие. Ну, должно остаться время потому что там все таки еще воронов у него всегда такой даже если он не выигрывает даже если он приезжает там черт знает где в середине очках очковой зоны у него все равно такой круг почет, он никогда не жмет скидки и практически всегда доезжает до бокса так что по моему не знаю даже не буду говорить последний сейчас круг но по идее уже пора ух колобенков опасно ведь вот буквально два или три круга назад он его уже обгонял да колобенков медленно идет по трассе естественно, естественно не догонит он уже, опять обрывы обрывы картинки так, в общем, решил я эту проблему на самом деле, действительно, вот этот обрыв был связан со мной, смотрите, как медленно едет вот это уже точно финиш и Юрий Воронов одерживает свою третью победу в чемпионате ну это уже точно победа Посмотрите, где Холошевский. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как близко. Там, наверное, и сразу эскейп Ну, что ж, наверное, он расстроен. Хотя я бы на его месте не расстроился, потому что все-таки там теперь отрыв большой... Нет, ну отрыв может небольшой, но посмотрим еще таблицу. Самое главное, что там теперь... We world, we <laughs> Самое главное, что он теперь лидер чемпионата. Ну что ж, в общем-то, гонка окончена. Да, второй Холошевский, третий Загоруйка, четвертый Ермаков из боксов выезжает. Или пятый Никишин, шестой. А парень все равно седьмым остается Алешин. И восьмой уже, соответственно.. Колобенков. То есть. Из сошедших, которые сошли намного раньше, по ходу гонки всего один, это Евгений Баринов. Ну вот, собственно. Uh, собственно так да вот радуется воронов своей победе uh, и в общем то сейчас будем переходить к результатам uh, ну я вот так остановил картинку и появляются результаты uh, результаты гонки вот, собственно, вы все прекрасно видите. Сейчас появятся и зачеты, соответственно, личный зачет Куба конструкторов. Вот, все это после, с учетом заработанных очков на этом этапе. И, в общем-то, прежде чем вы все это посмотрите, в общем-то, сказать мне по сегодняшнему больше, наверное, нечего. Uh -huh. Увидимся в следующий раз мы с вами На этапе на 13 тринадцатом этапе Надеюсь, 13 Здесь не будет играть такой роли В Альберт парке 2003 год Посмотрим, что мы там uh, Увидим, какая будет гонка uh, Достаточно интересная уличная трасса И, возможно, в непривычном формате Потому что во-первых, будет новый формат квалификации, а во-вторых, собственно, э, ну, где мы видели, чтобы... Когда мы последний раз видели, ну, не считая реально формулы 1 2006 -го года, чтобы Альберт Парк был не первым этапом, а здесь еще и 13 аж этап. Так что, я полагаю, получится очень интересно. Э -э -э ну вот, в общем-то, все эти таблицы уже давно появились, э -э и... Наверное, пора, стало пора нам с вами попрощаться. Как я уже и сказал, увидимся в Альберт-парке Мельбурн, Гран-при Австралии 2003 года, 13 этап чемпионата Back in History. Ну и, собственно, все, что мне осталось вам сказать, это прощание. До свидания, друзья!